Саня. Спасибо, Данилы. А! Дай арамбуз, дай арамбуз. Сбегает <сос> <сос> бак! Лохоп, лохоп, сзади, сзади, шорт, лохопе убили. Да... Бля, сейчас взорвусь. Сука. Блять, я рассматриваюсь. Да бы... рамбуз, да рамбуз. Далее. Готов? Один прыжок. Блять. Я да, мои гуси. Я мои гуси. Ну-ка в ему. На нахуй. Блять, нахуй. Блять, нахуй. Блять, Ну-ка, не нахуй, давай. Блять, как попасть? Блять, ну все, сука, попали. А, одному. я попала...